«Привет! Пришло время, Немиркин! Обладаете ли вы высокой интуицией?» Если да, то, возможно, прямо сейчас у вас возникло такое внутреннее чувство, что мы хотели бы, чтобы вы поставили лайк, прокомментировали и поделились. И в этом случае вы абсолютно правы. Впрочем, все шутки в сторону. Я понимаю, что вы, возможно, получаете изображение экстрасенсов и хрустальных шаров. Хотя, честно говоря, это не магия и не сверхъестественное. Интуиция – это скорее Шерлок, чем Шарлатан. Известный психиатр и психоаналитик Карл Юнг определяет интуицию как способ восприятия мира через наше бессознательное, чтобы вызвать идеи, образы и возможности, заблокированные рациональным мышлением. По сути, это способность получить это, не обдумывая это сознательно. Каждый способен к интуиции, но точно так же, как танцы или пение, лишь у немногих это получается хорошо. Вот восемь очень красноречивых признаков, что вы очень интуитивный человек. Во-первых, ты глубоко мыслящий человек. Замечаете ли вы то, чего не замечают другие? Может быть, вы часто находитесь в своей собственной голове, что заставляет вас глубоко соприкасаться со своими собственными мыслями и чувствами. Вы спокойно наблюдаете и, таким образом, воспринимаете гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Это черты глубокого мыслителя, и они определенно помогают дать пищу вашей интуиции. Во-вторых, вы можете легко читать людей. Итак, пятикарточный стат или техасский холдинг. Хороший игрок в карты может читать людей, как книгу, так же, как и человек с высокой интуицией. Вы читаете, изучаете и понимаете других. Вы улавливаете все сигналы, начиная с языка тела и заканчивая выбором слов, что позволяет вам оценить все их эмоциональное состояние и вероятный ход мыслей. Так что, если тебе всегда кажется, что ты знаешь, когда происходит что-то необычное, даже если другой человек пытается скрыть от вас свои чувства, это может быть причиной. В-третьих, ты очень чуткий человек. «Если ты плачешь, я плачу». Когда вы радостны, счастье заразительно. Если вы так себя чувствуете, это, скорее всего, признак глубокого чувства сопереживания. Вы чувствуете то, что чувствуют они, и легко реагируете на их настроение. Люди с высокой интуицией очень чувствительны к чувствам, настроению и отношению окружающих именно по этой причине. Это дает вам хорошую зацепку, очень интуитивную, чтобы выполнить пункт номер четыре. Вы хорошо разбираетесь в людях. Вы знаете те моменты, когда вы встречаете кого-то, и он чувствует себя не в своей тарелке, несмотря на сияющую улыбку, которую они дарят, или когда вы отдаляетесь от кого-то из-за каких-то чувств, а потом обнаруживаете, что это фальшивый друг. Ты не непогрешим. Бывают моменты, когда вся эта харизма, обаяние и красота обманывают вас. Однако вы чаще и легче, чем большинство, способны сорвать эту оболочку и увидеть правду под ней. Номер пять. Самосознание – это ваша вторая натура. Вы не можете знать человека лучше, чем он знает себя. И с интуитивными людьми это может быть более точным, чем обычно. Интуитивы настолько вдумчивы и саморефлексивны, что у них есть твердое и честное понимание того, кто они есть, что они думают, чувствуют, хотят и во что верят. Они принимают свою уникальность. Они сознательно осознают и принимают все свои черты характера, как положительные, так и отрицательные. Это приводит к тому, что они становятся более уверенными, зрелыми, самоуверенными и целеустремленными, чем большинство других. Номер шесть. У тебя есть творческая сторона. Считаете ли вы себя артистичным человеком или даже имеете творческие наклонности и хобби, такие как рисование, танцы или дизайн? Может быть, вы любите искусство и глубоко цените красоту каждого дня, которую другие могут считать обыденной? Интуитивные люди часто обладают природной творческой жилкой. У них есть необъяснимо глубокий источник вдохновения, из которого можно черпать вдохновение. Творческое самовыражение – их любимый способ общения с миром и окружающими людьми. Номер семь. Ты яркий мечтатель. Зигмунд Фрейд, отец-основатель современной психологии, однажды было сказано, «Сны — это путь к пониманию наших самых сокровенных мыслей и чувств». Хотя существуют некоторые разногласия по поводу научной обоснованности анализа сновидений, многие психологи и ученые по-прежнему считают, что наши сны являются проявлениями наших подсознательных желаний, страхов и идей. Итак, если вы помните свои яркие сны, осознанные сновидения или можете понять смысл своих снов, это означает, что вы глубоко настроены на свое подсознание. И номер восемь. Ты позволяешь своему сердцу влиять на твой выбор. Когда вы одарены хорошей интуицией, иногда ты просто знаешь вещи, которые не можешь объяснить рационально. Решения принимаются на основе интуиции и дают хорошие результаты. Это происходит потому, что наша интуиция преодолевает разрыв между нашим сознательным и бессознательным умом. Он знает, чего мы хотим и что для нас лучше, еще до того, как мы осознаем это сами, потому что он не пытается все рационализировать и идти на компромиссы. Итак, имеете ли вы отношение к какому-либо из знаков? Мы уже говорили об этом здесь. Вы человек с высокой интуицией? В следующий раз, когда кто-то спросит вас, откуда вы это знаете, вы просто пожимаете плечами и говорите «я только что это сделал». Дайте нам знать. Мы были бы рады услышать о вашем опыте. Если вы хотите больше этого, следите за обновлениями и подписывайтесь, и мы увидимся в следующий раз.